Привет. с вами Геннадий Истомин, переспоковщик, блогер я просто хороший человек. Я решил показать скорость нового интернета, который я подключил Ростелеком на технологии и Итак, давайте сразу перейдем. Вот я перешел на спит тест Это тест точка нет сайт, и посмотрим, как у нас вещает интернет какая у него скорость так нажимаем ага. и начинаем так немножко подзавис сам компьютер буквально секундочку думает так ага все отлично сейчас посмотрим Оп на входные данные у меня сейчас аж 71 мегабит это да получается 69 70 но вообще зачетно уже в красной линии в красной шкале то есть вообще у нас в россии до 100 мегабит это максимум и вот за счет технологии джипон то есть оптоволокно доводит прямо до ооо тут еще больше до да дома и тут ставят специальную штучку там японский специальный аппарат ростелеком это первая компания которая может это предоставить 70 и 83 вот реально это круто это реально круто вообще то есть может еще раз подтверждает что ростелеком это самая крутая компания в данный момент так что Всем желающим обращайтесь в офис Ростелекома, своего города. Я вещаю из Рязани. И переходите в нормальный интернет, записывайте, качайте видео, музыку и вообще нормально работайте на компьютере. С вами был Истомик Геннадий. Ставьте лайки, делитесь данным видео. Ну и подписывайтесь на меня во всех соцсетях, а также в Перископе. Всем пока!